Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark В этом видео я вам расскажу о новом интересном проекте Проект называется Consell Network Это у нас децентрализированный банкинг Приватные транзакции И также приватные сообщения Очень интересно все это сделано Все это работает Так как сами сообщения Мессенджер встроен Можно сказать сразу в кошелек Поэтому сообщения Работают через блокчейн Их как бы нереально отследить Довольно таки интересная интеграция блокчейна идет Я думаю это в будущем будет очень полезно Давайте я вкратце расскажу предысторию для чего был создан данный проект Также расскажу о самой монете, как она майнится Она у нас майнится у нас на алгоритме криптонайт И также расскажу о том если инвестировать в данный проект Почему это потом будет нам прибыльно Давайте вкратце да, глянем предысторию это децентрализированный блокчейн-банк с депозитами и инвестициями, выплачивающий, скажем так, процентные ставки без участия финансовых учреждений. И самое главное, что это у нас на основе 100% открытого исходного кода. Также обеспечивает отслеживание и анонимный обмен сообщением, о чем я уже как бы говорил ранее. Также безопасный способ перевода средств. То есть у вас получается все настолько зашифровано, что хакеры не смогут просто-напросто украсть либо ваши деньги, либо отследить ваши сообщения. То есть система настолько отлажена, настолько встроена. Все это благодаря опять же еще прямым разработчикам и получается блокчейну на алгоритме CryptoNight. Вкратце описывает скрытность доступна любому человеку в мире независимо от его географического положения, то есть где бы вы ни находились, вы можете полностью себя скрыть. Также независимо от статуса. Самое главное, вот о чем я говорил, что всегда можно все это проверить, потому что у проекта имеется открытый исходный код, ориентирован на сообщество и действительно он как бы децентрализирован. Не то, что как создает новые проекты, говоря децентрализация, на самом деле есть внешнее вмешательство от разработчиков, контакт так, нечестных разработчиков, которые могут много чего изменить в самой системе. Немного о деталях проекта. Как бы кросс-платформа да, у нас э, работает на Windows, и на Mac, и на Linux. Кошельки у нас как GUI, так и CI клиенты. Давайте перейдем к спецификации. Да. Алгоритм у нас PALL, э, Cryptonite Fast, потому что он реально, Cryptonite это хороший и быстрый алгоритм, а главное, когда он правильно настроенный, все работает просто замечательно. Это у нас кольцевые, скажем так, подписи идут и одноранговые адреса. Всего у нас 200 миллионов монет. Транзакция, как вы видите, просто ну, копейка вообще, но минимальная. Время блока у нас 120 секунд. И тут сразу же написано, да, когда депозиты, идет какая процентная ставка. 4,25% годовых и также инвестиционные вложения, там уже процентная ставка идет 12,5%. Довольно-таки неплохо все получается и при довольно-таки, опять же, небольшой. Это общего количества монет это 6%. 6% по сравнению с другими проектами, ну, здесь 200 миллионов 6% это довольно-таки немного. Награда за блок у нас начинается с 5 монет и каждый месяц у нас будет добавляться по 0,25 монеты. Максимальная ставочка это у нас будет сыпаться с блока 20 монет. По дорожной карте у нас в принципе идет все красиво, все отлично. Очень много уже работ было выполнено. Также на вперед, на будущее. Есть довольно-таки неплохие планы. Это по P2P платформе. И также, в принципе, остальное как бы не особо сейчас значимое обновление. Но тем не менее они будут. Самое главное то, что сама система уже работает. Давайте рассмотрим биржи. Как вы видите, да, у нас уже имеется 10 бирж. Биржи довольно-таки неплохие. Я думаю, в ближайшие сроки должны появиться еще больше бирж и биржи с большим оборотом. А, так, по кошельку, как я говорил, здесь все просто. Можете скачать под свою систему. Сразу встроенный мессенджер. То есть вы можете... Полностью в своем кошельке все отслеживать и управлять своими э, финансами. То есть, либо же инвестициями, или если вы вдруг наманили. Для майнеров есть хороший набор пулов. Официальный пул с нулевой комиссией. Еще есть пулы, как вы видите, да, с разными процентами комиссии идут. Но в принципе не больше 1%. Так что я думаю, 1% это небольшая комиссия. Можете выбрать любой пул который вам больше подходит, либо который вам больше нравится. В общем, что у нас есть социальные сети, которые я оставлю ссылочки в описании, но мы пока идем дальше. Давайте заскочим сюда, да, посмотрим по Explorer. Explorer довольно-таки развернутый, показывает стоимость на данный момент, сколько стоит одна монета. Также можно посчитать ваши мощности, там, с вашей мощностью, сколько это будет добывать монет в сутки. Ну экспорт в принципе стандартная тема, идем дальше. Попадаем мы на Bitcoin Talk, как вы видите, да, монета опубликована была 17 декабря 2018 года. Но тем не менее, они уже попали на CoinMarketCap, это довольно-таки хороший рывок за столь короткий промежуток времени. На Bitcoin Talk нам особо здесь ничего интересного нету, такая же информация как и на сайте только более вырезанной версии. Попадаем на CoinMarketCap. Здесь, я не знаю, почему-то еще больше бирж не добавлено. Здесь всего 4 биржи. Но я вам скажу, при попадении проекта на CoinMarketCap дает ему обычно хороший буст. Хоть сейчас на рынке ситуация не очень активная. Но я думаю, в ближайшие месяц, 2-3 проект получит хороший буст и его оценят. Потому что открытые сообщения, транзакции, которые невозможно отследить, все это должно хорошо сказаться на проекте, также его обновление. А, ладно, ребята, напишите в комментариях, что вы думаете насчет данного проекта. Поддержите видео лайком, подписочка на канал. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.